Привет! Меня зовут Азамат Каримов, я тренер по ораторскому искусству. Хочу рассказать тебе еще об одном методе почувствовать себя уверенно перед аудиторией. Проведи свое выступление на своей территории, в месте, которое тебе очень знакомо, там, где ты чувствуешь себя комфортно. Если это невозможно, приедь заранее туда, где тебе предстоит выступать. Посмотри, как расположена сцена, как расположен зрительный зал. Обрати внимание на детали. Иногда бывает и это невозможно. Если ты приехал э, в аудиторию только что и тебе вот-вот выступать, есть способ изучить это место очень быстро. Сейчас я тебе об этом расскажу. Листай.